Здравствуйте, с вами Сергеевич, вы на канале Алис Сегодня мы на выставке фитнеса и здоровья, и нашли вот такой интересный стенд. Это портативный увлажнитель воздуха. Вы просто достаете его из кармана, и легким движением руки он начинает увлажнять воздух вокруг вас. Парить. Вейп, вейп. Это называется пассивный вейп. Есть еще вот такой пассивный вейп в более анатомичной форме. А есть вот такие вот вейпы, которые надо вставлять в бутылки, либо ставить вот такой вот агрегат. Еще емкость с водой. Очень странная штуковина. Вообще детел. Вейп стал другим. <соценно> Наши годы. Ладно, ладно, ребят. Мы наигрались. Давайте пойдем дальше, посмотрим, что есть еще. любят лонгборды лонгборды азиатов длиннее чем сами азиаты ну не должно что-то быть хотя бы длиннее а вон для тех кто не комплектует маленький кстати это электрическая доска да? на может попробуй встать слушай я на лонге стоять умею ну и что верить Электрический да, да, да, электрические скейтборды. И вот такой вот таракан. Я не знаю, как назвать. Ну это вообще, конечно чудо. Насколько батарейки хватает, интересно ну, это, это, это очень странное это, это это новые тренды в дизайне. Это электрический ослик, я такой, да? знаешь, ощущение. <che wanted to play>, это новый Сколько у него э, времени хватает? 130 километров покататься на нем можно. Что-то мало. И он еще без педалей, знаешь, короче, это вокруг дома кататься, ну, короче. Ну вот как вот эти такие складные. Да. Что-то есть у нас еще Серега, он тебя не вывозит, походу. Он на южных китайцев рассчитан. Ну, меня он не тащит, он слишком тяжелый.